Всем привет, добро пожаловать на мой канал, Я очень рада вас видеть, меня зовут Алина. И сегодня у нас подборка вещей за миллион авакоинс. Но перед этим, как вы их увидите, поставьте лайк, подпишитесь на канал и мы начинаем. Итак, перед тем, как мы начнем, хотелось бы сказать, что это видео получится коротко, где-то на минуту-две но с учетом того, что я буду временами там появляться, что-то озвучивать, говорить, но ну, на минуту где-то так три точно. Поэтому предупреждаю вас заранее. И вещей в Авакине за миллионного конца достаточно мало. Поэтому я буду озвучивать временами, чтобы видео не было такое маленькое. Итак, первая вещь за миллионного конц, а меня это удивило, она новая. И поэтому я вам ее сейчас покажу. Но я достаточно сильно удивилась. Так, вторая вещь за миллион авакоинс. Это, конечно же, наряд от Нади Фокс. Ну и все остальные ее образы. Так, волосы там, вот этот вот сам костюм, голова. Все за миллион авакоинс. И сейчас вы в этом убедитесь собственными глазами. И я когда увидела, ну, я не удивилась, что они были давно, но все-таки. Итак, к сожалению или к счастью, больше в Авакине нет вещей за миллион окуней смотрела, ну и на этом. Итак, я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока-пока.